Всем привет! Меня зовут Настя, и сегодня я вам покажу первый макияж с палеткой от Sleek. Это палетка Storm 578. Вот так вот она выглядит. На самом деле, хочу сказать, что это, это довольно-таки универсальная палетка теней, потому что в этой палетке есть как матовые матовые тени, так и перламутровые тени. И на самом деле это очень удобно, потому что с помощью матовых теней вы можете с легкостью построить форму, да, и с помощью матовых теней вы можете выйти из любого цвета, из, из, из любого другого цвета теней, например, синего, зеленого, розового, фиолетового и так далее. И очень классно то, что здесь достаточно большое количество цветов перламутровых теней, да, с помощью собственно, которых мы можем делать разные акценты. И, э... Эта палетка очень классная тем, что с помощью этой палетки можно сделать как дневные макияжи, какие только угодно, так и вечерние, потому что здесь есть и черные тени, светло-коричневые, темно-коричневые, зеленые, синие, золотые, розовые, в общем, с этой палеткой можно делать все, что угодно. Ну и также качество этих теней очень хорошее, поэтому вы не пожалеете, если купите себе эту палетку. В общем, дальше я буду показывать все возможные варианты макияжей с этой палеткой, ну а сегодня я вам покажу вот такой вот легкий дневной и самое главное быстрый макияж, и для этого макияжа нам понадобится всего лишь трое теней. И сегодня мы будем использовать с вами следующие тени для создания этого макияжа. Я буду называть, как называются эти оттенки в этой палетке, и плюс буду говорить, какие оттенки вы можете взять, если у вас нет этой палетки, потому что на самом деле это такой макияж, для которого особо ничего не нужно. Итак, первое, это... Оттенок, который называется Snow Storm, это перламутровые тени цвета шампани, можно так сказать. Следующий, это в палетке называются Calm Before the Storm, это светло-коричневые тени. И третий, последний, это Eye of the Storm в палетке, и это темно-коричневые тени. Итак, для этого макияжа вам понадобится три кисточки. Итак, первое это вот такой вот бочонок побольше. С помощью этой кисточки мы будем наносить более светлый оттенок коричневого. Дальше вам понадобится вот такой вот бочонок поменьше, с помощью которого мы будем наносить темно-коричневые тени. И также вам понадобится вот такая вот. Кисточка, но она может быть также и плоская. Я возьму вот такой вот, у которой кончик немножечко зауженный, да, то есть она в виде свечки, потому что благодаря этой кисточке нам будет очень легко наносить перламутровые тени на нижнее века На верхнее века я буду наносить тени с помощью пальца. Но также вы можете попробовать нанести перламутровые тени и на нижнее века с помощью пальца, просто это нужно делать очень аккуратно и лучше всего попробовать это сделать с помощью мизинчика. Ну, теперь переходим непосредственно к глазам, я уже нанесла базу под тональный крем, также я нанесла тональный крем, консилер, бронзер, хайлайтер, румяна, в общем, я нанесла уже на лицо все, что только можно было. И теперь я буду показывать только макияж глаз. Итак, для начала нам нужно подготовить века к нанесению теней. Для этого я возьму базу под тени от NYX и нанесу ее как на нижнее, так и на верхнее веко. Я наношу небольшое количество средства и потом пальцем хорошо-хорошо все это растушевываю, не боясь растушевывать наверх, так как э, мы будем наносить тени не только на подвижное века, но также и растушевывать их на неподвижнее на, э, века. Поэтому мы хорошо-хорошо тени, ой, мы хорошо-хорошо базу наносим на всю поверхность глаза. И точно так же я наношу на нижнее века, потому что сюда мы тоже будем наносить тени. И нам тоже очень важно подготовить эту часть к теням. И для начала я возьму цвет, я возьму тени Snowstorm, это перламутровые тени цвета шампани, и нанесу их вот такой вот кисочкой под бровь. Здесь у нас находится наш натуральный блик, да, то есть естественный блик, поэтому очень важно сюда нанести тени для того, чтобы у нас не получилось здесь просто э, непонятное пустое пространство, иначе макияж будет выглядеть не э, завершенным. Итак, я наношу больше всего э, теней вот сюда вот прям под бровь. И потом просто растушевываю. Итак, с помощью перламутровых теней я создала такой вот натуральный блик. Дальше я беру светло-коричневые тени. В этой палетке это Calm Before the Storm. И с помощью этого оттенка я сейчас буду создавать форму. Буду наносить эти тени с помощью вот такого вот бочонка крупного. Я ставлю э, кисть в складку. Там, где у нас впадина, вы ее можете прощупать пальчиком. Вот она. То есть здесь у нас будет самый темный цвет. И дальше я все это-все это растушевываю. Если вы будете наносить тени вот такими вот круговыми движениями, то у вас никогда не будет четких линий. Также я наношу эти тени во внешний уголок и все это растушевываю к виску. То же самое я делаю с нижним веком, я наношу эти тени, но не на всю поверхность нижнего века, а только лишь э, до той точки, где у нас глазик падает, то есть вот он падает, падает, падает. И дальше он начинает подниматься, поэтому эти тени я наношу лишь до того момента, там где у нас глаз начинает подниматься. Не забываем соединять нижнее века, э, века с верхним, иначе у вас получится здесь полоса, здесь полоса, а здесь дырка. Ну и это будет выглядеть не очень красиво. Точно так же хочу обратить внимание ваше, что когда вы наносите тени, ни в коем случае не начинайте их наносить, вот, например, да, типа вот с середины. Потому что когда вы ставите кисть, на которой находится большое количество теней, вот сюда, вот, в середину глаза, то, соответственно, здесь у вас и получится самый темный цвет. А нам это не нужно. У нас все самое темное всегда находится вот здесь, вот во внешнем уголке глаза. А дальше мы все это растушевываем. Итак, вот мы уже нанесли светло-коричневые тени. Если вам кажется, что у вас не слишком хорошо все это растушевалось, да, то возьмите ту кисточку, с помощью которой вы наносили перламутровые тени, и не бойтесь, и просто вот так вот оттяните светло-коричневые тени вверх. Для того, чтобы у вас получился такой плавный переход можете даже еще набрать теней перламутровых и прям вот так вот пройтись по краю коричневых теней для того чтобы сделать плавный переход дальше я беру уже бочонок поменьше и сейчас я буду наносить темно коричневые тени. В этой палетке это Eye of the Storm. Набираю тени на кисточку. Точно так же ставлю во внешний уголок. Сначала я плотно наношу эти тени во внешний уголок глаза. Прям вот наслаиваю то есть я хочу сейчас получить темно-коричневый цвет здесь то есть это называется углубить глаз то есть мы как бы э, рисуем натуральные тени наши и теперь когда я уже все с кисточки до да, убрала то есть у меня уже на кисточке практически не осталось теней я начинаю все это подтушевывать я растушевываю к внутреннему углу только я не захожу прям вот сюда вот я рисую по моему э, нависшему веку и вот там где у нас натуральная впадина то же самое я делаю с нижним веком я сначала хорошо хорошо наношу плотно цвет в внешний угол глаза и потом все это подтушевываю. Дальше я беру ту же кисточку, которая только что наносила светло-коричневые тени. Она у меня уже пустая, то есть на ней нет никаких теней и я не набираю никакие тени на нее. Дальше я просто растушевываю все это. Вверху и внизу. Ни в коем случае не растушевывайте тени кисточкой, на которой у вас большое количество темных теней, например. Да? То есть вы никогда не сможете растушевать тени с помощью кистью с тенями. Мы растушевываем или светлым более светлым оттенком или же э, вообще пустой кисточкой а следующий мой шаг я беру перламутровые тени цвета шампани в этой палетке это Snow Storm э, и наношу их с помощью вот такой вот кисточки на нижнее веко вот сюда вот Сюда вот ближе к внутреннему уголку глаза. И все это растушевываю на уже э, тени, которые мы нанесли. Я их не наношу э, на сам внутренний уголок, потому что на внутренний уголок я потом нанесу хайлайтер. И вот теперь вы можете увидеть э, разницу, да. То есть, в принципе, не обязательно наносить перламутровые тени сюда. Все зависит от вашего желания. Вы сюда можете нанести просто э, светлые тени, например, матовые тени света шампани, да, или светло-розовые тени. То есть здесь на самом деле с цветовой палитрой вы можете играться. Просто так как я показываю макияж именно этой палеткой теней, то сюда я наношу именно тени Snow Thurm из палетки Slick. И те же самые тени я наношу на верхнее века, на подвижную часть. Их наношу я пальцем. Конечно же, вы можете наносить эти тени, например, вот такой вот плоской кистью. Но... Для того, чтобы вам использовать меньшее количество кистей, то в принципе это вы можете сделать и пальцем. Точно так же я не захожу прямо на сам внутренний угол глаза, потому что туда я буду наносить, как я уже сказала, хайлайтер. интенсивность вы выбираете сами то есть вы можете наслаивать и тогда у вас получится более такой плотный цвет или же нанести например буквально там один разок, да и тогда у вас получится такое нежное нежное легкое мерцание для того чтобы у вас не было тут четкой полосы да, шел шел шел тем, темный цвет а потом хоп и ни с того ни с сего взялся светлый то вы можете зайти буквально чуть-чуть, да, вот так вот подтушевать пальчиком, или же просто взять кисточку, которую вы наносили темно-коричневый цвет, и вот так вот растушевать. То есть вы как бы заходите не, буквально чуть-чуть на перламутровый цвет. Точно же так же и внизу. И, собственно, с палеткой мы уже закончили, и теперь вам понадобится только лишь э, обыкновенный коричневый карандаш. У меня это карандаш от NYX э, Brown э, Eye Pencil, и э, его я наношу на межресничку для того, чтобы у нас не было вот здесь вот просто пустоты. В дневном макияже лучше всего использовать коричневые, коричневые э, цвета, да, коричневые оттенки, а, потому что все-таки это дневной макияж. Поэтому вы можете взять просто обыкновенный коричневый карандаш. И все это будет выглядеть очень натурально. И то же самое я делаю с... Слизистой. просто наношу коричневый карандаш, и также я его здесь наношу на межресничку для того, чтобы у нас тоже не было такого, такого пустота тени пустота тени, да, то есть мы заполняем все пространство, чтобы у нас макияж был одним целым. Так, ну и теперь такой последний шаг, я просто возьму хайлайт, э, и его я нанесу во внутренний уголок глаза. В принципе, можно было нанести те же самые тени, которые я наносила на, э, на подвижные века, на нижнее века, но тогда это было бы просто все одно сплошное, да, то есть один цвет. Все-таки лучше всего использовать разные оттенки на внутренний уголок глаза и вот сюда вот тогда у вас макияж будет выглядеть эм, более таким разнообразным можно так сказать наношу и самое главное, это растушевываем мы, да, то есть мы как бы соединяем, чтобы у нас не было макияж нижнего века, макияж верхнего века, здесь пустота, здесь пустота. Очень важно все это соединить между собой, чтобы у нас был полноценный красивый макияж глаз. Итак, вот такой вот легкий дневной макияж у нас с вами сегодня получился с помощью палетки Slick. я надеюсь, что это видео было вам полезным, обязательно ставьте лайк, чтобы я это понимала, и также пишите комментарии, если у вас есть вопросы, или же просто если вы хотите какой-то другой макияж с этой палеткой. Дальше будет больше макияжей, больше теней, больше цветов, в общем, огромное спасибо, что смотрите меня, увидимся!